Билл Клинтон. На 42-го президента США Билла Клинтона готовилось 30 покушений. Был задержано 95 человек, все они оказались психически больными людьми. Покушения пришлись на период с 1993 по 1995 годы. Четыре посягательства на жизнь президента США Билла Клинтона произошли только в течение 8 месяцев с 12 сентября 1993 года по 23 мая 1994 года. Барак Обама. В конце августа 2008 года в Денвере готовилось покушение на кандидатов президента Барака Обаму. В городе в это время проходил предвыборный съезд Демократической партии. ФБР удалось вовремя арестовать злоумышленников, которые категорически не хотели, чтобы в выборах принимал участие афроамериканец. Организаторы «Два расиста из скинхеда» – 20-летний Дэниел Ковард и 18-летний Пол Шлессельман – были арестованы. При аресте у них изъяли три пистолета, ружье и обрез. Борис Ельцин. 27 января 1993 года было совершено покушение на первого президента России Бориса Ельцина. Охране удалось задержать преступника на чердаке здания и на Старой площади. Им оказался 33-летний майор Иван Кислов. Адольф Гитлер. 8 ноября 1939 года в Мюлхенской пивной «Бюргер Броккеллер», где Гитлер каждый год в годовщину пивного пуча выступал перед ветеранами Национал-социалистической рабочей партии Германии, немецкий антифашист Аган Георг Эльзер вмонтировал самодельное взрывное устройство с часовым механизмом, колонну перед которой обычно устанавливали трибуну для вождя. В результате взрыва 8 человек было убито и 63 ранено. Однако Гитлера среди пострадавших не оказалось. Фюрер, ограничившись в этот раз кратким приветствием в адрес собравшихся, покинул зал за 7 минут до взрыва, так как ему нужно было возвращаться в Берлин. Согласно военным архивам немецких спецслужб, на жизнь Гитлера покушались примерно 50 раз. Джордж Буш младший На бывшего президента США Джорджа Буша младшего совершалось несколько покушений. 10 мая 2005 года во время выступления Буша на площади Свободы в Тбилиси Владимир Арутюнян, армянин по национальности, бросил в сторону сцены гранату. Граната была приведена в боевое состояние, но не взорвалась. В марте 2007 года военная прокуратура Иордании узнала о взрыве посольства США в Амане, где должен был находиться Буш-младший. В этом же году готовились покушения в Болгарии и Колумбии. Михаил Горбачев Покушение на первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева было совершено 7 ноября 1990 года во время демонстрации на Красной площади. Это было единственное покушение на Горбачева. Фидель Кастро. Известная фраза «Родиться в рубашке идеально» вписывается в жизненный путь экс-лидера Кубы Фиделя Кастра. Он вошел в книгу рекордов Гиннесса по количеству покушений – 638 попыток и все неудачные. На Фиделя Кастра нападало и американское правительство, и кубинские противники Кастро. Также известны случаи, когда организаторами были мафиозные группировки, недовольные тем, что после победы революции Кастро прибрал к рукам знаменитые гаванские казино и бордели. Леонид Брежнев Известно о таких покушениях на Леонида Брежнева. 22 ноября 1969 года генсек встречал в Москве экипажи космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». При въезде в Кремль, кортеж был обстрелян младшим лейтенантом советской армии Виктором Ильиным. Следующие два покушения готовились за границей, однако КГБ удавалось вовремя предотвратить нападение. Джон Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Кеннеди. Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда он вместе со своей женой Джаклин ехал в президентском кортеже по элм стрит по официальной версии, убийцей был бывший морской пехотинец Ли Харви Осфальд. Через пару дней Осфальда застрелил владелец одного из ночных клубов. Вокруг смерти Кеннеди ходят легенды. Многие отказываются верить официальной версии об убийстве одиночки. Иосиф Сталин Совершить покушение на Иосифа Сталина было одним из самых распространенных желаний в эпоху репрессий. Однако все попытки заканчивались неудачей. Охрана Сталина была плотной и хорошо подготовленной. Все же в истории отмечается, что 6 ноября 1942 года на Сталина покушался эфрейтор Савелий Дмитриев. На Красной площади он открыл огонь из винтовки по машине, в которой, как он предполагал, ехал Сталин. Однако его в машине не было. В ней находился наркомом внешней торговли Анастас Микоян. В результате обстрела никто не пострадал. Дмитриев был расстрелян 25 августа 1950 года. Имеется 10 мешков с монетами. Количество монет в каждом мешке одинаковое. В 9 мешках монеты золотые, а в одном фальшивые. Вес настоящей золотой монеты 5 грамм, а вес фальшивый 4 грамма. Как за одно взвешивание на весах? Весы взвешивают с точностью до грамма. Определить, в каком из мешков монеты фальшивые.